Тест CSS. Проверка динамической компрессии в цилиндрах двигателя. Во время выполнения теста CSS дроссельная заслонка должна оставаться открытой в конце измерений. В этом случае по последнему фрагменту полученных графиков эффективности можно судить о динамической компрессии в цилиндрах двигателя. Здесь показан пример результатов тестирования двигателя, который плохо заводился и работал с пропусками воспоминания. По графику красного цвета видно – что динамическая компрессия цилиндра 1 значительно хуже, чем в остальных цилиндрах. Это и стало причиной того, что данный цилиндр работал хуже остальных на всех режимах работы двигателя. Рассмотрим пример теста CSS, выполненного на автомобиле Toyota Corolla с двигателем объемом 1.6, владелец которого жаловался на повышенный расход топлива и на затрудненный спуск двигателя. Последняя фаза измерений Здесь показывает значительное ухудшение динамической компрессии сразу в двух цилиндрах. В процессе ремонта этого двигателя выяснилось, что в нем была пробита прокладка головки блока цилиндров между цилиндрами 3 и 4. Следующий пример был получен при выполнении теста CSS на V-образном 6 двигателе. Последняя фаза измерений показала, что динамическая компрессия в цилиндрах 1, 3 и 5 ниже, чем в цилиндрах 2, 4 и 6. В основном это отразилось на ухудшении работы первого блока цилиндров на холостом ходу. Причиной этому послужили неправильно установленные фазы газотребления в блоке 1.